Иди куда-нибудь, иди, и, иди, иди, Какой-то какая то не Я хочу только его дело. Я хочу только его дело. чего О, я! Эй, типа я говорю, я говорю, я Я хочу поехать. Я Чего? Что? Ну, чекай вот, One, two, oh. Ч ⁇ чего я